«Привет большой! Я люблю экономить, я люблю покупать по распродажам, я люблю покупать дешевле, я люблю и все, что связано с тем, чтобы сохранить как можно больше денег, и иногда иногда мне это самому не нравится». Вы знаете, очень часто в попытке экономить мы теряем качество жизни прямо в процессе. И иногда, чуть-чуть переплатив, мы получаем совершенно другой уровень жизни. Вы знаете, мы проводили эксперимент на мероприятиях которые мы делали в санкт-петербурге и арендуя например в центре города что-то типа хостела ну с, там с хорошим видом ну или какой-нибудь скажем так комнату или номер на двоих это стоило порой ровно на 20 долларов в день дешевле чем шикарный отель с питанием с хорошей инфраструктурой рядышком. То есть не надо выбирать не то, на чем вы максимально сэкономите, а то, во что вы можете максимально много вложить эмоций примерно в те же деньги. И поэтому многие люди, они недооценивают, когда можно сменить класс обслуживания за совершенно небольшую переплату. Вот это важно. Точно так же, как и продукт, вот, с которым я работаю. Он чуть-чуть дороже, но принципиально лучше. Он чуть-чуть дороже, но принципиально богаче по составу органических веществ. Вот это очень важная особенность, которую я рекомендую заморочиться. Очень часто мы в попытке экономии на одежде покупаем вещи не того качества которые менее носки и так далее. Очень часто мы в попытке добраться дешевле перелетами теряем сутки. А это сутки впечатлений того города, в который мы летим. Сколько стоят эти впечатления? Может быть, эти впечатления останутся у вас на всю жизнь. Эти впечатления помогут вам просто поднять бизнес. Эти впечатления будут ну, каким-то вкладом, и это будет менее усталая поездка для вас. Экспериментируйте с тем, чтобы тратить больше и получать несоизмеримо больше. Вот это моя рекомендация. Если вам нравится быть вкладом для себя, если вы любите себя, цените себя, то делайте именно так, потому что экономия очень часто выйдет вам боком. Если вам понравилось то, о чем я говорил в этом видео, делитесь этим видео со знакомыми. Если вам нравится то, что происходит вообще на моем канале, подписывайтесь. Я буду очень рад видеть вас в комментаторах и тому подобное. Если вам интересно узнать то, на чем можно принципиально выиграть, инвестируя в качество жизни, смотрите мой следующий ролик. Благодарю вас за то, что посмотрели мое видео. С вами был Зайцев Алексей, ваш коллега. Пока-пока.